Брат, каждый день завозят людей в РОВД и пытают потом, продают их родственникам, делают тему. Стукачи везде там издают людей за копейки. Ваалейкум Это то, что у них называется результатом. Я вот, кстати, последнюю публикацию смотрели, да, наверное, у меня в Телеграме. Кстати, кто не подписан в Телеграм, подписывайтесь. Ссылка есть в описании. И... С Урус-Мартановского района были похищены молодые люди. Вот я, Незадолго до начала эфира я получил это сообщение, а, зачитаю его прямо сейчас в эфире. Тумсо про похищенных граждан из Урус-Мартановского района. После того, как ты выложил про это в Телеграм их... А, про это в Телеграм. их привезли в Росматановский РОВД, и родственников уведомили, что они у них. Сказали, что забрали, чтобы проверить, и их выпустят. Но на самом деле они очень жестоко были запытаны. У Топаева виситы они сломали челюсть. Другие ребята тоже очень сильно запытаны. Они еле могут ходить. Против Ахмаева-Магомеда и Топаева висхи они сфабри... сфабриковывают уголовные дела, что они якобы собирались уехать в Сирию. Все знают, что война в Сирии давно уже не на таком этапе, чтобы туда ездили люди. Они же сами говорят, что они уничтожили там всех. Что я не знаю, что нам делать, что надо делать, но точно знаю, что нужно что-то сделать. Я прошу Аллаха принять от меня то, что я сделал, хотя бы это, то, что я написал тебе. Люди не пишут тебе, боясь за свою жизнь, но если завтра меня... «Похитят, я хочу, чтобы кто-то старался мне помочь. У Росмартане, в, в Роводе есть 13-летний парень из Аргуна, которого задержали из-за того, что он поставил лайк на твою публикацию. В Чечне идут массовые похищения. Я не могу понять людей, почему они не пишут тебе, почему не оповещают. Поймите, люди, они похищают наших граждан, потому что мы молчим». В общем... Важная информация из этого сообщения была то, что эти ребята, они находятся в РОВД, они запытаны. Я надеюсь, что эта история закончится по-доброму, иншалла. К сожалению, мы никак не можем этим людям помочь, кроме того, что мы придаем эту тему огласке. Мы больше никак не можем им помочь. И те люди, которые находятся у них в руках, они, по сути, сейчас абсолютно лишены их всевозможных прав и над ними, над ними издеваются как только могут. Да поможет им Всевышний Аллах. Кадыровский лизун. Тумсо, если Кадыров или любой другой чеченец станет у руля в РФ, он будет предателем или станет героем? Uh, Навальный, он, наверное, хотел написать. <laughs> Навальный, придя к власти, не даст свободу, но абсолютную автономию в пределах РФ. Это будет приемлемо для нас. Ты называешь Солодкова явным врагом, причем постоянно. Он всего лишь журналист. Ты чё, блин? Так, по поводу первого вопроса, я его просто проигнорирую. как бы не, не имеет смысла говорить о каких-то нереально заоблачных вещах. Это первое. А, нет, это не первое, прошу прощения. Первый вопрос был по поводу а, этого. Чеченец станет руля в РФ, он будет предателем или станет героем? Ты говоришь. Ну, а, Допустим, был такой человек, Хазбулат, точнее, есть этот человек и до сих пор, Хазбулатов Руслан. А во время СССР он был вторым, по-моему, человеком а, на тот момент в стране. Если бы не, не он, а Ель, ну, не Ельцин, а он, допустим, стал бы президентом, он был бы он героем для чеченцев, тут все зависело бы от того, что, что он, как бы он себя повел. От этого бы все зависело. Так в целом, та ситуация, которая была тогда, и ситуация, которая сейчас, они, ну, это разные как бы вещи. Немножко интересная. В ином положении мы сейчас находимся, в состоянии явной войны, и поэтому я не могу так однозначно на этот вопрос ответить. Но все зависело бы от того, что сделал бы этот человек, какие он предпринял бы действия в отношении Чечни и чеченцев. От этого зависело бы, кем он для нас будет. А вот по поводу второго вопроса, придя к власти, Навальный не даст свободу на там, абсолютную автономию и так далее. Вот это новый no коммент, я, я не знаю. Вот по факту будем как бы смотреть. Если он придет к власти, тогда будем говорить уже, что там, что он готов он дать, что он не готов дать, какие будут дальнейшие действия. Я еще несколько лет назад, находясь в Грузии, и тогда обозначил свое положение, свое отношение к Навальному, у меня есть. Отдельный ролик, где я говорю, что к нему, к Навальному отношение как к борцу с коррупцией одно, и там респект. Навальный как политик, к нему отношение другое. И тут вопросы. И, и от, в зависимости от того, какими будут ответы на эти вопросы, от этого будет зависеть отношение к Навальному. Но как бы там ни было, я думаю, что хуже, чем сейчас, уже, наверное, не будет. Я надеюсь, по крайней мере. А что касается Сладкова, Сладков, он всего лишь журналист, ты говоришь, можно быть просто журналистом, объективным, и как бы И В этом случае ты будешь просто журналист. А Сладков это не просто журналист, это именно военный обозреватель, человек, который занимается военной пропагандой. И он явный враг. Тумас Ассаламу алейкум. Если бы ты мог повернуть время вспять, что бы ты выбрал? Не встретиться с исламом к и продолжать жить и работать в оккупированной республике, либо стать знаменитым блогером и заниматься полезной деятельностью, открывая людям глаза на происходящее вокруг. Ваалейкам, ассалам, Тимур Тимуров. Я не буду отвечать на вопросы, которые нереальны, не имеют никакого смысла делать подобные предположения. Я лишь тебе скажу, что я ничего менять в своей жизни не стал бы. Ну, не считая там каких-то грехов совершенных, но, конечно, я бы... Хотел бы исправить эти моменты. Но то, то, как, а, то, то что приписал, предписал мне Всевышний Аллах, каким образом Он предписал мне мою судьбу, я всем этим доволен. Хвала Аллаху. И ничего из этого менять я не хочу. Тумсо, идея установить камеры во дворе просто гениальная. Как мы раньше не задумывались. Установить камеры, чтобы запись... Шел директ на защищенный сервер, доступ у которого будет у работника мемориал или что-то подобное. Слушай, это было бы вообще, конечно, круто, если бы так это организовать, но э, это определенная сложность, нужно постоянный доступ к сети, там, ну, в общем, это проблемно. На самом деле сейчас было бы круто, если бы просто люди по возможности устанавливали бы у себя во дворах э, вот эти вот камеры. Это не что-то там шпионское, это обычные камеры видеонаблюдения. Они сейчас очень доступные. Их можно очень дешево а, покупать. У меня стоят, всегда я как бы забочусь о своей безопасности, у меня а, стоят эти камеры, и, и они, их можно купить там за 1000 рублей, даже за 500-700 рублей можно купить, можно подороже за 3000 там, и так далее. И это очень удобно у человека. На компьютере или где-нибудь на каком-нибудь гаджете постоянно сохраняется информация с этой камеры, весит эта информация немного. И как минимум они бы, да, конечно, они начали бы как-то осторожнее там, осторожней, пытаться найти это, увидеть камеру, но в любом случае было бы больше шансов на то, чтобы мы смогли бы предъявить доказательства похищения, и, и это их бы останавливало. Поэтому я призываю всех, как бы, задумайтесь об этом, потратьте эти деньги, которые там, ты один раз в кафешке мы садимся и тратим эти деньги. Закажите на Алиэкспресс себе эти камеры, установите, и уже это будет хоть какая-то а, причина, благодаря которой, быть может, облегчиться жизнь наших сограждан в нашей республике. Житель России. Тумсо, привет. Ты часто произносишь Россия-оккупант. К простым жителям России у тебя такое же отношение? Спасибо, удачи. Конечно, нет жителей России. Простые жители России, обычные граждане, они к ним отношение как к обычным гражданам. Когда мы говорим о России, мы говорим о государстве, мы говорим о ее государственной политике, о ее армии о ее политической верхушке. Об этом идет речь. Это не значит, что каждый гражданин России, человек с российским паспортом теперь несет ответственность за все преступления. Конечно, нет. Здесь а, будет правильно сказать, что есть как бы... Есть косвенная ответственность, есть а, непосредственная. По-моему, Явлинский говорил, что мы все, типа, несем ответственность, все граждане России, мы несем ответственность за Донбасс, там, за Крым, он говорил. Он отчасти, он прав. И да, как бы, конечно. Есть эта ответственность, но она не непосредственная. Это не значит, что за конкретное преступление теперь можно спросить любого гражданина. Нет, но это в целом, каждый гражданин России как бы должен чувствовать на себе какую-то долю вины за то, что происходит. Это вот как аналогию можно провести с тем, что вот родственник, допустим, мой совершил ДТП, и по его вине погиб человек. Это не значит, что мы теперь не должны чувствовать какую-то ответственность перед родственниками погибшего. Это наш родственник. И мы все находимся в положении, когда нам как бы нам стыдно перед а, пострадавшей стороной. Всем нам. Почему? Хотя мы никак не, не причастны к этому, к этому, к его вот этой вот а, преступной ошибке, приведшей к этому несчастному случаю, да, к, к смерти. Мы не, не несем прямую ответственность. Эти люди не могут с нас спросить прийти и убить там нас, наказать нас за это. Они не могут. Но мы чувствуем на себе долю этой ответственности, так как это наш человек, это наш родственник. То же самое работает и в вопросе российских граждан. Никто не несет непосредственную ответственность за преступление, но в то же время россияне, конечно, должны на себе чувствовать вот эту вот чувство, вот эту вот вину какую-то. Это да, чувство вины, оно должно быть. <начит> أرني يا قدساه أنتظريني سأزير سدود.